Сначала хорошая новость. В мире все отлично. В России идет гражданская война. На карту поставлено 15 тысяч ядерных боеголовок. Очередной рабочий день. Калет Алясад. В настоящее время является вторым по влиятельности человеком на Ближнем Востоке. Ходят слухи, что он намерен стать первым. Наша разведка следит за ним. А плохая новость? Сегодня к нам присоединился новичок. Его зовут Соуп. Рад тебя видеть, дружище. Ты знаешь, что делать. Отправляйся на первую позицию. Прицелься и стреляй по мишеням. Прицелься в мишень, Шоу. ты Теперь стреляй по каждой мишени, Целись через прицел. Чудесно. Теперь стреляй по мишеням от бедра. Теперь я закрою мишень фанерой ты должен попасть в цель, пробив фанеру. Отлично! Пули пробивают дерево, гипс, листовой металл и другие непрочные материалы. Мишени будут появляться по очереди. Сбивай их все как можно быстрее. Отлично, дружище. Теперь возьми из арсенала пистолет. Хорошо, теперь переключайся на винтовку. Теперь возьми в руки пистолет. Запомни, быстрее переключиться на пистолет, чем перезарядить винтовку. Отлично, теперь ты гроза всех фруктов. Капитан Прайс желает тебя видеть. Хочок, сэр. Полегше с ним, сэр. Он первый день на службе. Да, что у тебя за имя такое дурацкое, Соу? Соу, пора проверить твои навыки ближнего боя. Теперь ты должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекордсмен у нас ГАЗ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи. По моему сигналу, ты должен спуститься на платформу. И тут же побежать на первую позицию. После этого ты спустишься по лестнице ко второй позиции. Затем переходи на третью и четвертую позиции и следуй моим инструкциям. Как только будешь готов, хватай веревку. Пошел, пошел, пошел! Огонь по мишеням! На вторую позицию! Огонь по мишеням! Бросай гранату через дверь! На Огонь по мишеням! На пятую позицию! Пошел! Огонь по мишеням! Затрустую! Бросай гранату через дверь! Огонь по мишеням! На конечную позицию! Беги до финиша! Ладно, Соуп, достаточно! Ты прошел испытание. Господа, нам предстоит десантная операция. Всем приготовиться. Вылет в 0200. Вольно! 10 секунд темнеет. Десять секунд. Проверка связи. Переходим на шифрованный канал. Оружие к бою! Огонь по усмотрению. На мостике чисто. Стреляй! Газ, оставайся на борту, пока мы не расчистим палубу. Прием! Вся Вас ко понял. мне! На лестнице чисто! Последний раз! В коридоре все чисто! Сладких снов! По фронту на палубе чисто, по сигналу вперед! Готов, сэр!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 У нас гости. Молот 2-4. Террористы на втором этаже. Вас понял, вылетаем. Б6, у молот скачать топливо. Мы уходим. Орлан будет на станции для эвакуации через 10 минут. Вас понял, молод. Укров, Гриффин, прикройте 6. -го. Остальные за мной. Вас понял.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 Террорист нейтрализован. В коридоре все чисто. Проверить углы. Проверить углы. Готов, сэр. Слева все чисто. Идем дальше. Ждать моего сигнала. Жду приказа. Прыжка. Пошли.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 Террористов не видно. Быть за Чеку. Готов, сэр. Пошли! Слева чисто. Пошли! Движение справа. Идем дальше. По фронту все чисто. Пошли. Слева все чисто. Справа все чисто. Быть на чеку. Ждать моего сигнала. Первый готов. По фронту все чисто. Пошли. Слева все чисто. Справа все чисто. Быть на чеку. Ждать моего сигнала. Первый готов.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 Террорист нейтрализован! Доложите обстановку! Все чисто! Вас понял. Получен сильный сигнал, сэр! Кажется, тебе стоит на это взглянуть. Здесь на арабском. База говорит B6. Мы нашли объект. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, B6. К вам приближаются два летательных аппарата. Хватайте, что можно, и убирайтесь оттуда к черту! Быстро идут. Наверняка, Микки. Нам лучше уходить. СОУП, хватай декларацию из ящика. Быстро! Саш, темно на палубу. Бибом, марш! Внимание, Гриффин! Доложите обстановку! Уже вертолеты, сэр! Противник приближ... П-6, как слышите? П-6, доложите обстановку! что, что это было? Да, уходить быстрее! 6 отвечайте, черт возьми! Мы выходим! Сматываем все отсюда. База докладывает Орлан. Посылку забрали, возвращаемся на базу. Конец связи. We are the sons of humanity. Капитан Прайс, аль только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире Центрального канала. У Американцев свои планы насчет аль асада Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через три часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. ждут нас в полукилометре к северу. Выходим. Лоялисты, да? Это кто? Хорошие русские или плохие русские? Ну, открывать огонь при виде нас они не станут, если ты об этом. Я не против, сэр. Огонь по усмотрению! Противник убит. они позволят Аль-Асаду дестабилизировать регион и противоположенщик. Помогите! сила военного... Добро пожаловать в Новую Россию, капитан Прайс! Где цель комаров? Мы должны разыскать информацию. Тратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Помнишь, Бейрут? Ты ведь с нами? Хм. Ну, если очень надо. Еще бы, черт возьми. Иван, приготовься к атаке. По моему сигналу! Сюда. Отсюда ваши снайперы смогут прикрыть моих ребят. Снайперская группа на позиции. Газ, вы прикроете левый фланг. Вас понял. Прикрою левый фланг. Всем отрядам. Приступить к штурму. Контакт к северу. Коуп нейтрализует пулеметчиков в окнах, чтобы люди Комарову могли приступить к штурму. Коуп, открыть огонь по пулеметчикам. 60 градусов слева. бы тобой гордился стреляй по второму пулеметчику через стену Черт! вражеские вертолеты ты ничего не говорил о вертолетах комаров но я и не говорил снибу мы должны защитить моих людей от вертолетов сюда а -а -а! Не нужен этот шпион. Тебе не о чем беспокоиться, капитан Фрейд. Возьмем бм 21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Доложите обстановку. Сколько у еще времени материн. вам нужно? Хорошо, я их задержу. Сэр, у нас гости. Приближаются вертолеты. Сэр, может просто выбить из него всю информацию? Пока да. нет. Ещё времени вам нужно. Хорошо, я их задержу. Сэр, у нас гости. Приближаются вертолёты. Сэр, может просто выбейте из него всю информацию? Стоп, север. Стоп,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 Подряжаю! Мои люди попали в окружение. Прикройте их с утеса. Я шпион. В Лименной помогите нам. Чем ближе мои люди подберутся к деревне, тем больше у нас шансов спасти вашего шпиона. Какой-то успех. Теперь за мной, к электростанции. Начался окончательный штурм. Если твои снайперы нам помогут, у нас есть шансы. Довольно. Где этот шпион? Уже начался решающий штурм. Если твои снайперы нам помогут... Вот. В доме! <свят> В доме! Не так уж На северо-восточном краю деревни! Сул, Гарс, вы должны добраться до того дома, прежде чем со шпионом что-то следует. Что вам нужно? Кто вы? Спецназ? Это он! Николай, ты в порядке? Идти сможешь? А, да... Я и воевать смогу. Орлан говорит, Б-6. Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Прием! Б-6, на связи Орлан. Мы в пути. Конец связи. Пошли! Пошли!